<связывая> <связывая> Чё, скринер? Да капец. А, а, я, а я пройти не могу. Давай через науклип. Ну, полета. Блин, с самого начала меня напугали. ай яй Я застряла. А всё? Так. Пошли. Эм. Чувак какой-то. А, снова застряли. Чё у нас... А, туда надо. Иди туда. Сюда. Пошли. Это? А, вот, открылось, наконец-то. Я не хочу, багет. Боже, тупой зомбарь. Помоги. Да, справились. Кто-то очень ты слышал? Нет. Ну а вообще ничего не слышал. Так, патроны, Патроны. патрёни. Тут что? Тут не открывается. А тут что? Опа, О, дробаш. Возьми тоже дробаш. Сейчас. Надеюсь, тут не будет скримеров. Нету. Какая-то ко. Ой, блин. <смех> так, здесь надо ломать Тут можно открыть Да, можно Ой Здрасте Так, окей Я помогаю Слушай, там ничего нету Не ломай <смех> Пошли туда Только <смех> это <смех> очень подозрительно Ну ладно <смех> Иди, иди я тоже возьму дробаш. Нету? А, все пусто. Все пусто. Ничего нету. Че-то как-то подозрительно, слушай. Ах! Блин. Чего ты умер? Я не знаю, я на наступил там. Я умер. А, это <губ> шкаф на меня упал. Сейчас помогу. Так, а... Смотри, что я нашел. Треугольник. Какой кубик? сломать ломать можно? Нет. А чем вниз смотрим? О. Ооо. Так, тут кубик нужен. Тут треугольник. Подожди, там еще сверху есть. Что-то. Блин грёбаный скример тут чё есть как... О, да ё-моё снова обосрался так ломик иду за тобой ты где? Ага. где ты умер так и чё мы это сделали? Интересно. Что-то врубили, слушай. Ну, интересно, что? Последняя комната осталась. Ладно. Ничего такого нового нету. Телевизор. Тут что есть? Страшно. Но ничего такого нету. Да. Напугалась? Не нет. Тут что есть? Ничего. А тут, тут, что за? Что это за фигня было? Я нашел свечку, алло Тебя закрыли. Откройте! <свеч> <свеч> Блин! <свеч> Быстро откройте, ой капец! хорошо нам нужно свечки давай ты пойдешь это типа нас должно напугать верно о нашел снова свечку будешь поджигать или я за тебя подожди Бум. О, нет, только не пароль. А можно забагать? С нет. Ну-ка, я посмотрю четвертую комнату. Ч ⁇ там? А, паркур, слушай. Ой! Боже. Легкий. Блин, все с самого начала. Five minutes later. Тут без шифта. Тут нельзя с шифтом. А ты где? Я открываю дверь. Окей. Okay. Я в каком-то лабиринте. Ой, я в паркуре. Это невозможно. Scene. Ну вот я прошел. Мне кажется, это не... Короче, погнали в Майн. Давай.